Я расскажу вам про одного человека, жившего в небольшом городке, который окружен удивительной растительностью и скрытыми от взора обывателя сооружениями. Про него ходили разные слухи, самые известные из которых, что он сошел с ума, лежал в лечебнице, жил в лесу, разговаривал на непонятном языке, рисовал везде символы и знаки, прятался и жил в коробке на кладбище, отрастив длинную бороду и, сильно изменившись, стал почти неузнаваемым. А после и вовсе исчез. Даже родственники не могут предположить, где он и что с ним. Я знал его как обычного парня, учащегося на отлично, занимавшегося танцами, сочинявшего музыку и неплохо рисующего. Когда мы закончили школу, я пошел в институт, а он в техникум. А по окончанию он пошел работать на завод, а я на фирму. Мы часто виделись, он рассказывал о творчестве и о том, что совсем перестал спать и ушел из дома из-за угнетения и тирании своими близкими. Сейчас он живет у подруги. А потом мы долго не виделись, и я узнал у его брата, что он сошел с ума и исчез без следа. Меня это... Заинтриговало, и я стал собирать информацию о нем. Но все складывалось очень странно. Его знакомые отказывались говорить о нем или отвечали одно и то же, что он сошел с ума. Прошло время, и я встретил знакомого, который был на охоте недалеко в лесу, и нашел рукописную книгу о трагической жизни сумасшедшего и пообещал мне ее дать почитать. Я, будучи у него в гостях, напомнил о книге, и он дал мне ее. Когда я пришел домой и открыл книгу, меня прошиб холодный пот. Эту книгу написал тот, кого я не мог найти, и тот, о ком давно забыли. Я прочел книгу моего исчезнувшего друга. В ней были затронуты аспекты знания, которые, как он называл, запрещенного, не принадлежащего людям. Меня повергла в шок эта книга, в конце которой автор просил открыть части ее для широкого изучения. В ней были затронуты такие темы, как рай и ад, Иисус и дьявол, Земля и Марс, слияние миров, ЧАЭС, зона отчуждения, служба безопасности, исчезновение и убийство журналистов, мировые катаклизмы, связанные с ядерным оружием. Ускорители частиц и энергия атомов, открытие ученых, связанные с озоновыми дырами, политические заговоры, анализ крови и ДНК. И кто использует наши имена и откуда возникают мысли. По указанию автора и во избежание преследования властями об этом упоминается вскользь. Вот некоторые цитаты из рукописи. Я завел дневник, в котором записывал соображения по поводу этого мира, дай других тоже. Мое мнение о людях, религии, представления о мире, записывал, что и какого числа случится. О том, что же изменилось в этом мире Я во-первых стал понимать, что вокруг ведется просто какая-то игра И при том стороны этой игры имеют отличие друг от друга в цветовом спектре Хотя мне тяжело понять, что другие люди видят какие-то отдельные спектры цвета Ну прям как роботы Я в этом почему-то не сомневаюсь Ведь я вижу все цвета, все цветовые гаммы и иногда даже вижу электромагнитные волны. Поэтому мне тяжело понять, что большинство видят мир в красном спектре или в каком-то другом. Я узнал, что бывают и такие, у которых зрение перевернуто. В смысле, что синий у них желтый, зеленый, фиолетовый и так далее. Я узнал, что большинство воспринимает только какую-то одну радиоволну, тогда как я слышу все радиоволны. Я начал понимать, что мир делится на таких, как спящие и пробудившиеся. Те, что спят, в основном живут как по сценарию, как роботы, которых как запрограммируешь, так они себя и ведут. А пробудившиеся, типа таких, как я, я встречал очень редко. Они своим поведением, внешностью как бы говорили «проснись, ведь ты не такой, как все». В последнее время я увлекся красками. До этого рисунки создавал с помощью карандашей. Я и до сих пор не могу понять, экспериментируя с красками и цветовыми гаммами, что же я ищу. Я долго над этим думал и решил, что определенные цветовые совмещения вызывают определенную психологическую реакцию, а также оказывают определенный контроль над поведением. Я, например, знаю секрет создания картин. Для этого я могу использовать любой материал. Но в конечном итоге я не могу понять, что должно означать или показывать мое творение. Хотя от моих творений исходит какая-то мощная положительная аура, будто это святые иконы. Я собирал камни, вскрывал их прозрачным лаком, любовался россыпью набора тех или иных цветов и гам минералов, из которых состоят камни. Я любовался природой вокруг, постепенно, когда я ничего не делал. У меня возникал порыв создать что-то новое. Я брал краски, разные материалы, смешивал, смотрел на результат. У меня есть какое-то предчувствие, когда я на 100% уверен, что у меня получилось. Появляется желание оскалить зубы и языком слезать полученную цветовую гамму. Когда я такое ощущаю, я оставляю цвет таким, как он получился. Я много работал, выстругивал из дерева скрывая и дерево, и камни, ну в общем любой материал, и это приобретало какую-то ценность. Со стороны выглядит примитивно, зато во всем этом заложена мощнейшая энергия, которая в этом мире людей защищает, лечит, исцеляет, дает им хорошую защиту, тем, что психологически все то, что я делал, очень снижает стресс, дает заряд бодрости, насыщает положительными эмоциями, и появляется желание что-либо сделать или что-то сотворить наподобие. Переломный момент в его жизни, как описывается в книге, произошел, когда он попал с обморожением ног в больницу, и там врачи-дилетанты не рассчитали меру приведения обезболивающего, и он пережил клиническую смерть. Любой, родившийся на этой земле, несет в себе послание. Каждый живет для какой-то цели. Свою цель я знаю. Я знаю, что я всего лишь письмо.